Иногда ко мне приходят люди и просят меня что-то убрать, что-то оставить в их характере. Конечно, я не стелюсь, чтобы что-то убирать или исправлять в одежде или во внешности. И тут мне уже многие годы помогает такое учение, как инеограмма. Потому что есть вещи, которые убрать действительно можно, а есть вещи, которые убрать невозможно. Например, какая-нибудь женщина говорит о том, что я много кричу, и вообще вокруг меня какие-то странные люди, и я постоянно раздражаюсь и нервничаю. Давайте это уберем. Вроде, казалось бы, прекрасный запрос, и когда мне это говорит человек, который... Раздражается и нервничает, потому что он очень эмоциональный и у него передос эмоций, мы с этим работаем и очень хорошо работаем, и замечательно. Но совсем другая история, когда мне об этом говорит человек некоторого определенного типажа. И тогда я говорю о том, что вы знаете, к сожалению, мы это не уберем. Как? Я тогда предлагаю людям пройти тест, я тогда предлагаю людям познакомиться с собой и тому подобного рода вещи. И я понимаю, что мы можем убрать, а что придется оставлять. И что значит оставлять? Я это иногда говорю, научитесь жить с собой. То есть маленький пример на мне. Я знаю, что я постоянно что-то на себя высыпаю, выливаю, куда-то я вляпываюсь. У меня с собой всегда есть какие-то салфетки, либо влажные, либо сухие, либо, скорее всего, и то, и другое. И вместо того, чтобы очередную истерику закатывать, ах, какая я неуклюжая, я просто беру и удаляю все недостатки того, что произошло. Это, конечно, маленький пример. У меня был пример, когда... Ко мне обратилась э, девочка, и, кстати, таких очень много примеров, таких детей не так мало. Э, они обращаются ко мне, обычно это, естественно, если дети, это через родителей, это подростковый возраст, э, дети растут, и они начинают понимать, что я не похож на других, не просто не похож, а как-то очень сильно не похож, очень особенно не похож. И людям со мной плохо, еще что-то, и тому подобного рода вещи. Да? Вплоть до того, что людям начинают выписывать танквилизаторы, люди начинают лежать в больницах, люди начинают лечить психиатры и тому подобного рода вещи. И совсем недавний кейс, когда подобного рода девочка пришла, она уже даже лежала в психиатрической больнице, и посмотрев на нее, поработав с ней, как раз там мы убирали раздражительность, все остальное, да, потому что это эмоциональный тип человека. И я скинула просто родителям описание того типажа, который относится к этому ребенку. И очень часто, работая с детьми, дети, они же не похожи на родителей, как калька. И у родителей есть какие-то ожидания от детей. А дети могут быть другого совершенно типажа, и у них другие ценности в жизни. И тогда я родителей часто знакомлю с этими детьми. И то, что папа или мама требует от этого ребенка, для этого ребенка невозможно. Были случаи, когда папа очень хотел видеть экономическое будущее у ребенка, он всеми... Способями объяснял, что это то, что тебя прокормит, потому что его в свое время это прокормило и неплохо прокормило. Он достиг много чего. А ребенку тоже нравится достигать, но ее стезя, творчество, ее стезя искусство. И она готова достигать в этом направлении, она совершенно другого типажа. Знание каких-либо типажей для психолога крайне важно. И часто задают вопрос, а как выбрать психолога? Вы можете спросить его любым, каким-либо типажом вообще психолог владеет или нет, какие психотипы он использует. Это могут быть классические гештальт-варианты, это могут быть классические психоаналитические варианты, это могут быть пресловутые экстраверт-интроверт. У того же Юнга целых два тома по этому поводу рассказано. Это может быть сеционика, это может быть и это может быть э, что-либо еще. Но для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы не делали людей несчастными. Э, невозможно из машины сделать велосипед. Ну, как невозможно? В принципе, если постараться, то плохенький велосипед получится. И тогда у нас нет ни машины, ни велосипеда. И, возможно, именно с этим связано, когда люди, приходя к психологу, получают почти такой результат. Мы откуда-то ушли, а куда-то в желаемое не пришли. И тогда... Действительно, человек должен разбираться, как специалист, психолог должен разбираться в людях, для того, чтобы понять, что можно делать, а что нельзя. Да, конечно, есть такие ученые, как Скиннер, это бихевиорист, который был уверен, что человека можно обучить совершенно всему. Конечно, его теория не всегда правильная и правильная. Но она очень живучая сейчас, это те направления, как КПТ, нео-КПТ и так далее. Они дают достаточно хороший эффект, потому что э, можно действительно некоторым вещам научить человека. Но когда я читаю протоколы, не побейте конца, протоколы КПТ, лично для меня, как человека, они крайне сложны. И я бы не делала большую часть из них. И тогда подобного рода способы, они хороши тоже для определенного рода людей. И мы опять возвращаемся к типажам. Я не говорю, что то, что я не могу сделать, не могут сделать никто. Нет, конечно. Для многих людей эти вещи подходят. И если они на силе воли готовы все это делать, заполнять домашнее задание, что-то еще. Это очень классная история, дающая результат. Это тоже про любой типаж, который э, мы имеем. Э, поэтому, если вы хотите получать тот результат, который вы хотите, э, уточните у психолога, э, умеет ли он разбираться в людях. Э, Возможно, у вас появятся какие-то вопросы, которые можно задать, либо вы научитесь какие-то вопросы задавать психологу, чтобы понимать, какой результат он вам сможет дать для вашей же безопасности и лучшего результата. Как говорили, что мое счастье в моих руках.